Продолжаем разговор. Мы практически закончили наш набор. У нас сейчас текущая высота 1450 метров. До кромочки осталось совсем немножко. И будет даже интересно посмотреть, куда мы дальше пойдем. Ну, собственно, куда дальше. К более сильным облакам. Дальше от дома. От дома у нас сейчас 94 километра. Но я так понимаю, что направление маршрута будет вот сейчас по центру кадра. Видите, какая облачность хорошая. Вот туда, вдоль массива Централь. Дальше к Испании. Мы выходим из потока. Нам набрали 1550 метров. Да, и двигаемся курсом примерно, как я ожидал. Вот впереди группа облачности хорошая. Двигаемся мы на запад курсом. Ну, чтобы представляли на глобальной карте, как это выглядит. Сейчас я вам покажу, как это выглядит. Вот, мы дальше двигаемся. Вот у нас... Ну, а сейчас час дня, друзья, и видите, в облаков уже достаточно яркая подошва такая, плотная. Здесь погода более крепкая, потоки сильные, хотя кромка небольшая, тысяча. 300 метров над уровнем моря у нас сейчас совсем немного и мы набираем по 200-300 метров наверное выше было бы веселей конечно в этой местности Здесь много очень холмов Но... с другой стороны зато красиво То есть, если ты над этой местностью висишь высоко ну что ты там видишь а сейчас мы прям тут видим да. все на этих холмах Видите, как Клаус опять оседлал очередной поток. И как все красиво. чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик чик Вот наслаждение мы по этим комникам прыг да прыг. Скок до да скок. Путешествуем дальше. Собираем эту энергию. Но ну, вот немножечко не вписались. Бывает такое. такое. Чуть протянуть в нужную сторону. И... Раз, и в дамке. Опять же, может быть, не с этой спиральки, со следующей. Ну, мое дело да какое. Болтай на камеру, да наслаждайся. Я смотрю и наслаждаюсь, друзья, видами. Вот там речечки какие-то внизу, такие протоки. Блестят поля зеленые. Домики. Сколько вообще людей на планете? Вы посмотрите, вот. Летишь, и везде люди живут. Это же классно. Люди, человеки, эй, цивилизация. Все, глубже и глубже забираемся мы в Басид-Централь. Погода нас радует. Вот, смотрите, впереди появилось какое-то облачко с плос... э, плотинкой. Идем мы на высоте примерно 1600, там плюс-минус. Где-то под облачком чуть не берем, где-то под облачком чуть снизимся. Все, все хорошо. Не перегружаю я сейчас видеосъемкой. Видите, с холмы, в принципе, здесь все примерно одинаковые. Бац, такие, такое все вообще кривое. На вершине этих холмиков какие-то поля. Все вот очень изрезанное, прям изрезанное-преизрезанное. Люди тут вовсю живут. О, как красиво, внизу как петляет речка какая-то. Мы до ней летели, я ее не видел. Она под фюзеляжем была, друзья, как красиво. Вот так вот, раз. Как я вовремя съемку начал. Да. Вот так. Вау, как круто. Отличный поток Вау, взял. Очень хорошо. Ну, вот так и происходит наша летная жизнь. Поток, переход, поток, переход переход. Поток-переход. Медленно, но уверенно мы двигаемся на вечной цели. набор друзья такой плотненький хороший два с половиной метра в секунду вот посмотрите оп да 2 и 6 даже погода хорошая сильная чуть протягиваем и прыг, прыг прыг прыг прыг продолжается холмистая такая местность гористо холмистая недавно мы видели это водохранилище с другой стороны сейчас видите уже его перелетели прыгаем дальше друзья продолжаем смелое движение в массиву централь облака темнеют некоторые наблюдаются при развитии видите есть растекание по небу вот облака бьют верхний слой где он такой видимо задерживающий выше они не растут они начинают по небу растекаться такими плитами как это выглядит если бы не было вот этого слоя над облаками, задерживающего развития их вверх, то вот это бы сразу уже бы, уже бы шли дожди, грозы. Но это они упираются, растекаются и фактически тем самым немножечко выключают погоду. Но зато при таких растеканиях очень легко найти э, то место, где есть поток. Там, где есть солнце, там есть поток. Где есть прогрев, там есть поток. Очень ярко. То есть все это говорит о нестабильной воздушной массе, очень. И она будет вот так целый день дальше кипеть. И дальше немножечко все-таки повысится верхняя часть. Наверное, как-то побольше воды станет в воздухе. пойдут дожди, осадки. Сейчас мы это все будем видеть. Но пока вот мы стараемся двигаться дальше. у нас это получается вот солнышко снизу. Дарит нам какой вкусный и сочный поток. Чувствуете как? Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Ну, а местность относительно однообразная. Сначала она меня прям радовалась, что первый раз сюда залетела. Но сейчас, вот видите, там, помните? Ну, по они красивые все. Ты знаешь, как вот это, можно сказать, зажрался. Есть немножко. На Клаус что творит, посмотрите, что творит. 36 метров в секунду, как втопил. И, что приятно, кромочка уже подрастает. То есть, если помните, в начале нашего маршрута, там где ближе к Далинирону, у нас было там... 1600 это было уже большое счастье То сейчас у нас два 2000 будет То есть вот это 2000 уже можно сказать есть о чем разговаривать Все вполне видите холмики эти по отдалились Два километра дает достаточно хорошего пространства для маневра прям жизнь налаживалась и посмотрите, как положил клаус виточек виточку и точек виточку плотненько 36 метров в секунду средний набор больше двух километров у нас высоты красавчик просто монстр огонь и набрали и помчались дальше 2 300 2030 метров у нас под самой кромочкой идем перед выходом мы отсекли какая ну, посмотрели на кромку этого облака как она выглядит то есть я так понимаю что заметил клаус курс которым пойдет ну и я бы так сделал Соответственно, все четко, мы прям идем без снижения на высокой скорости. Видите, у нас постоянно ну, там сформировалась гряда облачности. Очень удачная для нас. И двигаемся вот так. Пипи-пи-пи-пи. -пи -пи -пи -пи. То есть, видите, не нужно никакую высоту набирать, просто по нужной стороне облака идешь. Облака, облака срослись с такую ленту. Вот мы по этой ленте, по небесной дороге шпарим под личной скоростью. И крутить при этом нам ничего не надо. По озеру сейчас видно, что ветер дует нам. Ну, вот Перед нами уже такая будущая наковальня, скажем так, могла бы быть, если бы. <звыкнутый> монт <человек> У нас вулкан, друзья. Вот, вершина вулкана, посмотрите. Настоящего боевого. Ну, понятно, что он спит давным-давно. вот, Но прям вот вулкан-вулкан. По слухам. Так, долетели до вулкана Так, раз раз красота ну и мы перелетели я так понимаю массив централь что ли Он будет потом поставить по картам ну, что дальше как-то все на понижение идет все равно осталось сзади куда-то летим куда-то летим от дома мы уже 128 километров далеко мы продолжаем двигаться в сторону парижу куда-то туда на запад красивая она видите все время придерживает мы идем под облачной грядой вот как было у нас две там 30 метров так вот сейчас 2040 есть ничего делать не надо видишь себя и балдеешь такая она планерная жизнь из интересного правой стороны, видите, уже какое-то такое вот равнинная местность с очень низкими облаками. В дымке как-то вообще все непонятно. Это понимаешь, что мы будем здесь делать поворот на север. Или на обратный курс. Не знаю, какие у нас планы. Ну, по крайней мере. Да, похоже на обратный курс. Да, вот мы слетали. Ну, то есть совершенно логичная точка разворота, друзья. Я бы сделал совершенно также, потому что дальше просто лететь уже некуда с точки зрения погоды. А у нас маршрут как недовой, так и просветительный, поэтому чем больше мы узнаем, в данном случае я, тем лучше, ну и вы, тем, тем более вы. Летим летим дальше. Вот теперь у нас опять где-то прямо по курсу Долина Рона. И обсудили, что база облаков в сторону Гленобля, Шартреза, она... В общем-то низковато, поэтому быстро туда, сейчас не полетишь. Нужно брать все, что дают, подбирать будет высоту. В общем, короче, предстоят нам непростые времена, похоже. Ну, будем работать. Тема, но и не интересней. Ну, долины Рона осталось чуть-чуть совсем, он нам уже светится. Летим мы быстро, сейчас шли под грядой, то есть, ни одного набора спиралью, все, шпарим, дошпарим. Да Помните, вот городочек был водохранилище, водохранилище левее осталось. Ну, только что, друзья, взяли какой шикарный кусок вкусный потока. Я так понимаю, здесь виток все-таки сделаем. Я думаю, что мы пройдем его по прямой, сделав дельфина. Но, ну, кстати, вот эта частая ситуация, видите, даже иногда очень опытных людей случается спираль лишнее. В данном случае там по большому счету лишнее, потому что очень хороший был заброс. Мы вот так классенько прошли, и мы, видите, под кромкой. Поэтому сейчас даже вот мы возьмем энергию, она нам ее будет девать некуда. Но я так понимаю, что дальше будет все сложнее, поэтому запасается максимальной энергией. Вот. Сделал вот эту спиральку. И, несмотря на то, что полтора метра в секунду мы так, имели набор, ну, в сумму за вот эту спираль, видите. 1,6 метров в секунду такая она получилась. Ну, зато мы сейчас вот прям под кромочкой шпалим к следующим облакам. Вот это озеро мы над ним пролетали недавно на дороге Поэтому этому лучу на запад. Набор до кромки облака только что произведен. 1800 метров, друзья. Вот недавно у нас, помните, было 2,50 метров летелось это сейчас 1800 но мы уже на самом краешке долины роны вот, вот облака впереди это примерно то место где мы первый раз после того как пересекли рону более-менее наскребли какую-то адекватную высоту Он вот сейчас до этих облаков прыжок И потом мы будем очень серьезно думать как саму долину пересекать потому что высоты немного долина большая но я вижу неплохую заполняемость облаками изнутри если мы шли у нас облаков в самой долине не было. Сейчас сама долина немножко заполнила облачность и есть шанс, что мы просто по дороге внутри долины что-нибудь подберем и пойдем. так друзья, подходим к долине Роны. Вот она уже на ваших экранах. Вот Давай. здесь мы как раз набирали. Опять Клаус увидел птицу ту самую, наверное. Не знаю, встанет в набор. Да. Стоим в набор немножечко. Отпахали мы 40 километров. Вот ну где-то там на горизонте были у вулканчика. Вот далеко-далеко вот там. 40 километров от этой точки. То есть сюда 40 назад, 40-80. И сейчас мы в обратную сторону будем пересекать долину Рона. то что нам нужно перелететь в Большие горы, Большие Альпы. Там кромка будет намного выше. Для этого мы должны здесь выбрать максимум. И с криком Эгегей рвануть через долину Рону в обратную сторону. Сейчас посмотрим, как это выглядит. Ну, вот, собственно, максимум мы выбрали. Как вы видите, видите, уже космы пошли. Я думаю, что, скорее всего, Клаус будет делать крайнюю спираль. Сейчас мы посмотрим. De, de, euh, de Fox, euh, Fox. Charlie, Ibiaric, euh, bonjour. Fox, Charlie, bonjour. C'est un planeur en provenance de Lima, Fox, tango Mike, euh, actuellement à 12 miles à l'ouest de Valence. Je sollicite à 5800 800 euh, pieds. Je sollicite de traverser un euh, peu au sud de Valence, euh, la vallée du Rhône en direction Est, Ibiaric. Euh, Et bien Victor, vous avez un pouvoir à bord négatif. Reçu, dans ce cas-là, ce sera un transistor de certains non contrôlées, si je ne peux pas vous voir. Et Si vous voulez veiller la présence, vous pouvez. Sinon, vous pouvez quitter parce que je ne peux pas faire notre chose et que je ne vois pas. Ouais, je voulais juste vous intervenir parce que c'est votre espace. Je vais en descendant en direction est arrivé à en dessous de 350 après. Эй, летим, друзья. Посмотрите, как Рона делится на два канальчика. Один, видимо, идет в ядерной электростанции. Сейчас, друзья, вы видите ветряки. Помните, как мы там низко были в районе этих ветрячков? Ну, а сейчас мы короли неба. Сейчас мы с его возвращаемся высоко. И подлетаем к речке. Я думаю, что мы спокойненько пересечем. У нас там заполнение облаками тоже видно. Развитие сильное пошло над нашими Альпами. Ну да, как и обещали. После обеда, возможно, дожди. Перелетаем Рону и радуемся. Это, конечно, уже будет не так красиво, как в прошлый раз, когда мы были низко низко Но между тем вполне себе симпатично. Вот дымочек, который вы видите на горизонте, это вот как раз от градильный или как она там называется, ядерная электростанция. Пересекаем. Выходит, входит в доме друзья. С левой стороны ветряки. Помните, мы там набирали все. А вот Самарона, город Валенсия. Впереди все заполнено облаками, неплохо заполнено. То есть мы до них на адекватной высоте дойдем и встанем в набор, ну а с правой стороны мультелемар там ядерная электростанция Вон, дымочек идет как раз в том районе ну, слюбуемся самой роной с этой высоты достаточно красиво выглядит согласитесь нас даже на этой высоте покачивает то есть какая-то термическая активность у нас присутствует а в долина ровно славно тем что в ней дует постоянно очень сильный ветер так он образуется у нас Остался массив Централь, а вот впереди у нас Альпы, а между ними вот такая равнинная щель. Естественно, ветер штука ленивая, хочет течь там, где пониже, он, ну, соответственно, разгоняется в этой, продавливается через эту вот долину. В случае, если область высокого давления, область низкого давления в Испании и в Италии. Это есть закручивается, образует мощнейший до 120-140 км в час ветер, который, по слухам, о отрывает осламуши. Да. То есть, у нас этот ветерочек весело дует, а здесь-то вообще огонь. Пересекли речку. Видите, двигаемся по цепочке облачков, есть, то есть, есть энергия. Если мы сюда шли, у нас практически ничто не придерживало, то сейчас... Попозже немножечко прогрев внизу больше, и вот они образуются, какие-то ошметочные облака, 1400 метров у нас, и при этом вот что-то такое, пы -пы -пы -пы пролетает мимо и подпинывает, поэтому то, что мы впереди, вот там, где вот эти башни торчат, что-то зацепим серьезное, это, как говорится, к бабке не ходи. Ну, сейчас посмотрим. Если вам, друзья, удается разобрать, с левой стороны, как раз аэро... вот Валенсия Это и вон она хорошо. аэропорт от нее вот, вот этого Валенс Валенс и Валенс аэродром и там туда все эти самолетики заходят и мы тут движемся и мы я так понимаю движемся очень хорошо и красиво и никому не мешаем а, под облачками Полосы сейчас как раз очень хорошо. Она перед крылом, друзья, как раз полоса. Мы должны ее четко видеть, наверное. Ну, такой радиообменчик, я вам скажу, большой. Мы на этой чистоте висим. Доложились, чтобы будем тут пролезать мимо. Все хорошо. Но ну, ну, вообще мы любим место, где поменьше трапика. Побольше такой свободы. Мы уже с Клаусом это обсудили, что настоящий планеризм это там, где не нужно общаться с диспетчерами. Вот это вот ла, ла ла ла Это, конечно, очень важно, но очень пилотскую душу свободную терзает. Вот уже холмы первые наши родные альпийские, видите, с правой стороны. Это там находится как раз под этими горками аэродрома Бенессон. Видите, друзья, как просто все. Ну, фактически уже на другой стороне Роны. Высота у нас сейчас, правда, небольшая. Тысяча сто метров всего лишь. Но мы вполне, видите, дохромали до холмиков сейчас где-нибудь здесь что-нибудь. Возьмем. Пролетели несколько восходящих потоков. Клаус постоянно идет под облаками. Нас подхватывает. Но подхватывает настолько слабенько, что великого-привеликого смысла набирать не было. Ну, и так как... Если высота позволяет, то можно двигаться туда, где скорее всего энергия, Ну как сейчас, видите, пик-пик-пик, но вот это пик-пик-пик особо не закрутишь. И мы хотим взять там, где энергии побольше. А энергии побольше на склонах, до этих склонов мы дотягиваемся, как, по сути, мы в ту сторону долины Рона пересекали и взяли энергию на горках, так же и здесь. Хотя, ну, на равнине, если бы это была только равнина, тоже можно прекрасно летать. Рона это специфическая равнина, здесь никогда нет погоды. Все вот, вся вот равнина, все вот здесь вот не, не летается. Вот облака эти есть, там все такое доклое, кислое, такое вот прям… Поэтому по долине самой летать, и как только северочек задул, сразу ветер сильный. Не любим мы саму внутреннюю Роно, но полетать вот в такую погоду, посмотреть, как все это устроено, как это все работает, достаточно интересно подлетаем к облаку, который уже непосредственно на холмистой местности. видите вот у нас внизу пошла холмистая местность, подходим и сейчас я так понимаю, что может быть здесь наберем, может быть направо пойдем, сейчас будем думать, ветер сейчас удачный, как раз на эту сторону холма, холм тоже удачный, вот, все здесь удачно, такой гребень красивый, вот я был бы потоком, прям жил бы здесь, вот прям поселился и на радостях бы жил. Ну видите, вот похоже тут такой вот. Вот я поток какой-то приманил такими идеями. Он, ну а что приманил. Он тут и живет, потому что все, кто думает как поток, они думают, что жить надо здесь, и, друзья. Чтобы научиться хорошо летать на планете, нужно научиться думать как поток. Где вот ты хочешь жить? И тогда ты можешь будучи потоком почувствовать? У меня есть коллега, парапланерист, он периодически своим ученикам советует, вот ты сегодня там будешь там, когтем тигра, там, и еще чего-нибудь, там, борись как тигр, там, летай как лань, там еще что-нибудь. Ну, короче, вот такого много. Можно дать, в общем иногда посмеяться чуть-чуть, но с другой стороны, там оно вот там. Вот я вот тоже сейчас вам говорю, будьте потоком, представляете, как поток хочет подняться, отлипнуть от этого вредного мира он вот прилипает его притягивает вот этим силами поверхностного притяжения не, не пускает вверх и вот он тут оторвался превратился в такой пузырь и пошел свободно путешествовать в небо и пошел к белому облаку подниматься с вами был сказочный полков но ну, мы видите двигаемся по холмикам пока ничего такого серьезного не взяли чтобы закрутить но ну, спокойненько идем идем идем я так понимаю, что у Клауса есть какой-то план. Ну, У меня был бы примерно такой же план. Я думаю, что мы выйдем сейчас потихонечку. Да, вон он, Верхорский заповедник справа просматривается. Мы сейчас выйдем в то место, где дорога от Леона подходит к Греноблю. И я думаю, что там как-нибудь через Гренобль дальше рванем уже в Большие горы. Что Видите, пересекать это все в обратную сторону нам сейчас тяжело будет, достаточно низко. Ну, мы наберем сейчас, конечно, там 100 метров. У нас сейчас 1000 но это будет совсем немного. 100 метров. Погода большой не делают. Поэтому нужно рваться в сторону гренов. Я так думаю. Сейчас посмотрим. Внизу до городочек, машинки. Ведь мы уже опять низко и опять все красиво. Чем ниже, тем красивее на самом деле. Летчики летают низко, на самолетиках так бжу, смотрят все. А мне бы на самолетике было бы страшно летать, друзья. Потому что отказал у этого самолетика двигатель, и что? И должен ты куда-то на какую-то поляну фигачить. А если у тебя на 300 метрах самолетик оказал мотор, то ты максимум, что можешь пролететь, это в лучшем случае 3 километра. А если у нас на 300 метрах отказал мотор, которого у нас нет, то с 300 метров мы можем пролететь, умножьте на 50, с каждых 100 метров. 5 километров, 15 километров, но я думаю, что за 15 километров мы что-нибудь, какую-нибудь поляну мы найдем, чтобы измениться. Так что вот так. А скорее всего мы просто найдем энергию. Ну и у нас опять же не 300 метров, а несколько выше. Клаус движется вот сюда, вот а на скалы вот эти красивые. Сейчас где-то будем брать. Я даже камеру специально не, не выключаю, потому что такой момент достаточно, ну если не сказать драматический, то достаточно серьезный, потому что, ну, высота 1000, над долиной у нас получается метров 600, долина метров 400, на рода. и будет, кстати, посмотреть, и на этих склонах должны что-то взять. Вот сейчас вот удачный склон и с южной, ты типа, понимаешь экспозицией. Но ветер дует в левый борт, в западный, поэтому клаус по западному склону движется, ну, и облако видно, как оно тут с этой стороны работает. Где-то здесь должна быть энергия, как пить дать, к бабке не ходи, но где, ой, какие пещеры внизу, посмотрите, какие красивые пещеры, где-то здесь мы должны что-то взять. все ниже и ниже. Ну сейчас, ну хотя мы разменяли там 50 метров, то есть 950 метров было у нас 1100. Периодически что-то нас подбрасывает, подкидывает. Клаус, естественно, съедает эти все вкусняшки. Но надо нам где-то что-то там набирать. По большому счету. Потому что потихонечку опускаемся. И мыслей больших нету по этому поводу. В чем сложность у нас, мы сейчас идем курсом практически строго на север, вот это все западная экспозиция и пятна теней практически полностью вырубили прогрев. Видите, склоны хорошие, но не рабочие. Впереди есть какие-то облачка, они с каких-то холмочков двигаются, потом есть какие-то облачка равни на равнине, но у нас все ниже и ниже, и как бы у нас не понадобился нам мотор. Да, видите, приходится уходить на равнину. С левой стороны красиво облака. ветер у нас сейчас прямо в морду, поэтому, я думаю, что Клаус хочет посмотреть зону всасывания. Вот Где-то впереди должна быть, вот, может, с этого вот колмика что-то сходит. То есть мы уже перешли на режим, когда надо реально брать что-то. То высота такая, что еще 200 метров, и надо уже думать о том, как жужжать. С посадками проблем нет. Смотрите, внизу куча полей, вот собственно, любая пахота вот – отличный вариант для посадки, и тем более, что ветер с правой борта и можно будет вполне против этого длинный такой заход делать. И, ну, естественно, перед тем, как будет заход, мы попробуем использовать все возможности. Но это вот уже, да, кризис, это будет машина безмоторная, Нужно было бы реально выбирать поле и вокруг него дальше уже пытаться что-то выпарить. Потому что сейчас визуально... Ну, сейчас у нас 800 метров. Ну, Где-то да, метров 400 у нас над рельефом. Ну да, 400 метров долина. А как это? В планеризме российском запрещено выпаривание ниже 300. Нужно уже собираться на посадку. Есть в этом резон, конечно, в том, что нужно заниматься посадкой, не выпариванием, потому что на малой высоте возможны ошибки. И, в конце концов, ниже 300 метров, действительно, поток, который даже оторвался, он не успевает сформироваться в нормальный поток. То есть, он там такой еще непонятный какой-то разрозненный пузырь. И никакого от него толку нет. То есть, ты в нем летаешь, а набрать не можешь. Сейчас вот мы висим в нулях. Ну вот, чтобы вы понимали, это соединитель за 16 секунд. Он показывает. вот сейчас он плюс показывается впервые. Видите, пошел набор. Ну и Клаус, вот он центронул вот этот поток. Вот вы видите, как за счет мастерства, как это на картинке выглядит. Аккуратности какой-то. Учитель экономит нам топливо. Ну и вообще избавляет от позора. Представляете, полетели на маршрут. Два пилота и взяли и сели на ну, виртуальную площадку, потому что запуск двигателя на маршруте, все говорят, а что вы там не пустите мотор, в чем? жалко, что ли? Ну, это, друзья, не жалко, это значит, что планерный полет закончен, то есть игра с природой проиграна, мы на земле, вот, и то, что мы летим, это как бы, ну, следующая игра. Считаю, что мы стартовали и дальше полетели по, по, по новой. Ну, и маршрут тогда считается уже не полный, а до мотора и после мотора жизнь делится на до мотора и после так что сейчас вы наблюдали увлекательнейшее выпаривание с легендарным моим учителем Клаусом класс ну это вот классика в данном случае это вот прям очень классическое решение то есть аккуратненько потихонечку сейчас нежненько этот поточек крутить Видите, его сдуло. Это к вопросу о том, где надо было бы поток искать. То есть, вы представляете, да, источник, сейчас я как крыло покажу, источник потока. У нас там в ролик как-то о голубых термиках был. Вот видите, вот городочек. Вот перед городочком с поля поток сходит. Мы его подцепили и потихонечку с ним сносимся. И в зависимости от силы потока будет несколько таких вот кривых как бы наклона. То есть, вот сейчас у нас кривая наклона для метров в секунду. Видите, как он стелется? И вот ты даже думаешь, ага, вот поток будет от с того источника. А определить, где же он будет, очень сложно. Поэтому мы вроде как шли холмами, но не попадали ни в какой из этих потоков. И сейчас медленно, но уверенно набираем. Набрали мы уже целых 80 метров, и у нас уже все намного легче. Теперь у нас эти 80 метров, как некий резерв, то есть мы можем, если что, пошарить еще и что-то найти. Ну вот медленно, да, друзья, то есть вот сейчас никакой гонки, никакого хардкора. Такой ленивый, спокойный набор высоты. Видите, вот в этом, в этом весь планеризм, что ты должен иногда выключить этот мотор реактивный и перейти на спокойный режим полета. Ну, друзья, чтобы вы понимали сложность, видите, какой набор. Понабирали, понабирали, набрали 140 метров, и вот сейчас... Поток наш кончился, и мы поэтому немножечко гуляем вокруг, ищем, где же еще что-нибудь цепануть. Потому что до кромки облака метров 300 можно набрать. Это даст нам некую свободу. Вот набранные 150 метров позволили, во-первых, подойти ближе к облакам. А тянуть должно немножко лучше. А Во-вторых, тут рык-пык, шмык-мык, хряк-бряк. Террас. Вот, ну, Клаус, умничка, взял следующий поточек. Ваш покорный слуга тут сидит и балдеет, в общем-то. Я, я в такую погоду бы, не знаю, очень бы боялся. Ну, не боялся, но вот лишние вот эти эмоции от малой высоты на пользу бы, наверное, не шли. Но Клаус спокоен, как танк, набирает, летает. А дико интересно, как он на таких высотах, во-первых, работает, как работает ручкой. Ручка работает хорошо, в меру спокойно, но и в меру уверенно. Так может подвоткнуть принцессу куда надо, все прям все хорошо. Ну, мы опять над очередным городочком, я уже любуюсь, любуюсь прям. Даже меня в сон от <свят>, любого <не> оклонит, друзья. <свят> так что тут так уютно, хорошо и лампово, что конечно, хочется вот так вздремнуть. <свят> <свят> Я не такой. Вот. Ну, да, и сейчас развитие событий начинается интересно. Мы уходим опять в долину. Немножко, видите, даже отступаем по маршруту назад. Попробуем, <свят> ага. ну, это Так вот. Очень даже интересно, потихонечку тратим наш запас высоты и думаем, что такого вкусненького взять. Что бы такого вкусненького съесть. нам надо выбраться вверх, взять какой-то свежий поток, мощный бодрый, который нас выплюнет наверх. Здесь солнца сейчас много, на солнышко мы вышли, и смотрим, дают что-нибудь Не дают. Пока не дают. Надо выключить камеру, наверное. Тогда дадут.